После серьезных преображений свои двери открывает Даугавпилский центр инноваций. Уникальное место, где дети и молодежь смогут в увлекательной и наглядной форме исследовать разнообразный мир науки, технологий, инженерных наук, математики, предпринимательства и искусства. На презентации центра 8 декабря собрались организации и специалисты, участвовавшие в реализации проекта. В свою очередь посетители смогут познакомиться с научными инновациями, начиная с 10 декабря. Долговпилский центр инноваций расположен в хорошо известным для долговпилчан здании на улице Вены 30 где когда-то можно было насладиться искусством кино, а с 2015 года действовал центр любознательности. В рамках проекта по повышению энергоэффективности, бережно сохранив уникальный внешний вид здания, были проведены масштабные работы по утеплению и реконструкции инженерных систем. В свою очередь в сотрудничестве с научным центром Тронхейм в Норвегии и Долговпилским университетом создана экспозиция центра инноваций. И теперь в Дагуфпилсе будет работать самый инновационный образовательный центр Латгалии. Преобразование длилось более двух лет. Это уникальное с точки зрения науки место, где во время практических занятий наши дети и подростки смогут получить глубокие познания в точных науках, понять, как устроена природа и окружающий нас мир, как работают технические процессы. Кому-то это поможет определиться с профессией. Самоуправление очень радо, что этот замечательный проект наконец реализован. Центр открывает свои двери для горожан, и молодежь совсем скоро сможет увидеть и узнать много нового и интересного. Хочу поблагодарить всех, кто работал над этим проектом, чтобы у наших школьников и педагогов появилось это прекрасное место, где можно получать знания и расширять кругозор. В рамках проекта создаются четыре инновационных и научных центра в регионах Латвии – Дауговпилсе, Цессис, Лепа и Венспилс а также подготовленные образовательные программы, в том числе обученные педагоги, которые смогут проводить занятия для детей, основанные на компетентностном подходе к образованию. Это, в свою очередь, поможет в будущем решить проблему нехватки специалистов в области точных наук, которая в настоящее время ощущается не только в Латвии, но и во всей Европе. Цель создания этого центра – противостояние вызовам нынешнего времени и нехватке специалистов в сфере точных наук. Мы должны стимулировать у детей интерес к науке, технологиям, математике. Для того, чтобы добиться успеха в этом вопросе, необходимо дополнительное вложение материальных и трудовых ресурсов. В данном случае при сотрудничестве самоуправления Министерства преподавателей и студентов Даугавпилского университета было создано качественное, доступное детям содержание, которое, я уверен, будет способствовать их заинтересованности в области STEM. Норвегия и Латвия уже много лет сотрудничают в сферах образования и науки. И этот центр – один из ярких примеров сотрудничества. Мне довелось общаться с создателями центра и должна признать, что очень приятно видеть, что люди с таким энтузиазмом говорят о STEM-компетенциях и видят множество возможностей того, как можно работать и смотреть на науку, с одной стороны, как на что-то простое и интересное детям, но в то же время понимая, насколько увлекателен мир физики, химии, биологии, какие возможности открывает перед человечеством изучение космоса. Это волшебный мир, и я уверена, что сюда с удовольствием будут приходить не только долговополучания, но и люди из других городов и стран. Над созданием центра работала большая команда специалистов. В результате было создано 35 экспонатов, связанных с физикой, химией, географией, математикой, технологиями, предпринимательством, а также различные виды интерактивных галерей экспонатов, которые будут стимулировать у детей, молодежи и взрослых интерес к точным наукам. Ряд экспонатов не имеет аналогов в мире. Это наверняка будет интересно и детям, которые только-только научились читать, и их родителям, бабушкам и дедушкам, которые смогут заново открыть хорошо знакомое им здание бывшего кинотеатра. Здесь люди могут не только почерпнуть знания, но и насладиться современным дизайном в историческом здании. Мы пытались максимально органично вписать экспозицию в имеющееся помещение. Надо признать, это было настоящим вызовом. С маленьким залом было попроще, а вот большой, где раньше находился кинозал, преобразился просто до неузнаваемости. Мы рады и горды, что удалось создать что-то столь красивое, ценное и осмысленное, как для долгов полчан так и для жителей всей Латвии. Здесь использованы новейшие технологии, доступные сейчас в мире. В центре будет очень много интересного. Можно будет бежать и заряжать при этом свой смартфон. Мы это называем «белкой в колесе». Самые бесстрашные могут проехаться по канату на велосипеде с противовесом. Разные цифровые технологии демонстрируют робот, подобного которому нет нигде в Латвии. Здесь однозначно будет очень интересно всем. Баугавпилский центр инноваций начнет работать 10 декабря в 12.00. Команда центра подготовила много интересных сюрпризов. 10 числа всех ждем. У нас будет э, на протяжении всего дня два научных представления. Также будут мастерские творческие, где каждый ребенок, а не только каждый посетитель, сможет сделать себе что-то и забрать с собой мини-подарочек. Образовательные и творческие мастерские в день открытия будут бесплатными, а посещение экспозиции Центра инноваций будет возможно при покупке входного билета в кассе Центра. Обладателям удостоверения латвийской почетной семьи 3+, плюс а также ряду других категорий жителей будут предоставляться скидки. Более подробную информацию о деятельности Даугавпилского центра инноваций можно найти на домашней странице учреждения www.deets.daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.